Друзья, всем привет! Сегодня будет третья часть и наверное заключительная, когда мы с вами разбираем потенциально хорошие проекты, которые стоят до 1 доллара на рынке криптовалют, и которые мы можем в будущем получить хороший профит от них. А именно это от 500 до 1000%, процентов, а может быть и больше. Все это я беру как минимум на средний и долгосрок, срок, то есть это будет понятно, что не завтра и не вчера. А это с расчетом от полугода и до двух, до трех лет. Кому это интересно, присаживайтесь, будем начинать. А перед тем, как начать, рекомендую, как всегда, подписаться на мой телеграм-канал. Там я всегда даю больше информации. даю информацию одной из первых, куда я инвестирую, где я а, фиксирую там прибыль. И, естественно, иногда я разыгрываю как и в этом видео, буду разыгрывать монетки, криптовалюту между участниками, которые совершают определенно очень легкие действия в виде там, лайка, комментария э, на просмотр данного видео. Если это интересно, заходит, пожалуйста, подписывайтесь. Буду рад видеть каждого. Ну что ж, поехали. Ну что, сегодня мы начнем с такой криптовалюты первой, как Reef Finance. Э, что мы здесь видим? Она занимает 157 место в Каталинске. Она относительно молодая. Сразу я хочу сказать, что все монеты, которые я э, разбираю, я смотрю, чтобы они уже практически были, если не на всех биржах, а на одних из топовых. Как мы видим, здесь и Binance, и Bitfinex уже все это есть это означает, что мы можем легко купить и означает, что она прошла ну какой-то может аудит, проверку, потому что вот как на Бинанс прям абсолютно все туда не попадет, поэтому уже как минимум мы понимаем, что там есть торги, есть ликвидность в этой монете и есть хороший потенциал для роста. Refinance одним словом это система для децентрализованных финансов, построенная на Палка в мощнейшем проекте. И у нее есть задача объединить э, все системы, экосистемы, вот как космос, эфириум, Полкодот, Binance Smart Chain. И предоставляем ликвидность, спокойно вы сможете здесь торговать, стейкать и обмениваться своими цифровыми активами именно в децентрализованном секторе. Для меня я вижу этот проект очень перспективным. И здесь, смотря на их график, для меня это как спящий вулкан, ребят. Монета реально, она и давала какой-то рост, но все же, если смотреть вот такую глобальную картину на дневном графике, ну это все это идет стадия накопления. Здесь, к сожалению, монета, вот я расчерчивал для себя хороший уровень, по полцента, по-моему. К сожалению, она сюда не дошла. И у меня совсем чуть-чуть монетки этой портфели. И все, она уже пошла в рост. Здесь нам нужно либо дождаться какой-то коррекции. Вот хотя бы в район двух центов. Если она вернется к 10 центам, это будет очень хорошо. Еще там докупим. Но потенциал роста, видите, у нее просто огромный. И я считаю, проект будет развиваться. И имеет место быть в портфеле в таких монетках, которые я называю среднерискованных с повышенным риском, но имеют большой шанс на профит в дальнейшем. Поэтому Refinance рекомендую в портфеле иметь как минимум. Следующая монетка, которую я рекомендую, это Basic Etation Token. Это проект довольно, ну, не то что старый, но довольно долгожитель уже на рынке там более трех лет это точно, и мы видим по графику он постепенно, постепенно в стадии накопления, рост, стадия накопления, рост. И этот токен имеет реальный продукт в виде браузера. Что это такое? Вот я пользуюсь там Google Chrome браузер, вы можете браузером пользоваться ихним, он называется Brow. Видите, вы можете здесь скачать, нажать и выбрать там для iOS, там для той системы, того компьютера, который у вас есть. Вот я скачал, к примеру, только что проверить. Вот так он выглядит. В принципе, мне очень нравится. Сразу подтянула все мои там, которые у меня есть на хроме, вкладки уже сохраненные. Здесь мы можем подключиться, создать уже, видите, есть кошелек. Я сюда могу закинуть свои монетки БАД, которые сейчас посмотрим, по какой цене вы можете купить. И здесь вы также можете получать... Вознаграждение в виде просмотров определенных видео, когда вы смотрите То есть условно, как мы там в YouTube отключаем рекламу, там где-то платим, да, там деньги Так же самое вы здесь просто можете просматривать видео и зарабатывать токены И они вам будут попадать в этот кошелек Поисковая система, ну, все работает как нужно вот, Давайте по-русски обью. Манчестер Вот, Манчестер все, пожалуйста, все работает, сразу через Google переходит. То есть я в этом браузере, он рабочий, и он ну после Google, наверное, реально будет на втором месте, которым я буду пользоваться. Я хочу здесь полностью пройти регистрацию и стать авторизированным пользователем их системы брау и также получать какие-то вознаграждения и бонусы. А может этот браузер мне понравится, я буду им пользоваться как одним из первым номером да, помимо Google Chrome. Поэтому я рекомендую в любом случае сюда, если вы присматриваете какой-то криптовалюте купить, рекомендую его иметь в своем портфеле, потому что это реальный токен с реальным хорошим продуктом. Здесь, к сожалению, опять-таки я ждал по 35-40 центов, чуть-чуть цена не дошла, видите, 46-50 была стадия накопления и он начал рост. У меня из криптокопилки совсем немного его и вот здесь, если даст коррекцию к 0.7, я думаю, первую часть я готов закупить и обратно к 50 центов. Если повезет, там рынок провалится в 30, будет вообще классно, можно покупать всегда. Но если у вас абсолютно нет никакой криптовалюты, вы инвестируете свободными деньгами на долгосрок, по рынку взяли, отложили, забыли и ждите профита. Потому что это реально хороший токен, перспективный и в итоге, я думаю, он тоже порадует вас профитом. И третья монетка на сегодня и последняя это X что это такое это тоже довольно старая монетка которая давно на рынке и они занимаются кэшбэком если вы любите кэшбэк который получаете там в магазине рассчитываете с карточкой где-то ходите в какие-то магазины свои да он то тоже дают какую-то скидочную карточку за все мы траты получаем и любим кэшбэк все это внедрилось все это нормально и я думаю вам это нравится ну вот напишите в комментариях Кому не нравится там, получать кэшбэк, я думаю, все вы получаете и все довольны. Так вот, это все то же самое, только они решили, как дать людям самый простой способ заработать криптовалюту. То есть крипто-кэшбэк. Не, не просто кэшбэк, а крипто-кэшбэк. Они объединились, получая там в виде денег, вы получаете кэшбэк, вы получаете еще и э, в криптовалюте, в их криптовалюте, StormX, да. Смотрите, у них это реальный продукт, реальный токен. И вот даже взять, смотрите, они одни из первых стали партнером компании Portland Trailblazers по блокчейну. То есть, видите, там баскетбол, NBA, их кто знает, есть команда такая Portland. Видите, у них значок Storms, то есть они уже как спонсоры являются эксклюзивным партнером. Ну, это... Просто да, ничего не нанесут, да, если бы это был нерабочий проект или нерабочий не какой-то продукт. Здесь все очень просто. Вы делаете покупки и получаете деньги. У них есть более тысячи доступных интернет-магазинов, в которых доступен кэшбэк до 87% в крипте, да, в их монете. Как это действует? Вы скачиваете их приложение iOS Android. Дальше выбираете в любом магазине из тысячи магазинов. Активируете вознаграждение и оформляете заказ, как обычно. И зарабатываете кэшбэк от 0,5% до 87,5% в зависимости от вашего уровня членства в StormX Rewards. Как только в криптовалюте у вас накапливается на кэшбэке от 10 долларов или больше, вы можете свои награды выводить на любой совместимый кошелек. Вот здесь вы можете все это скачивать и пользоваться. Если вы пользуетесь магазинами, там, зарубежными, да, вот смотрите, здесь Uber, есть Sega, Lego, eBay, Samsung, Nike. То есть э, охватили они по всему миру. И я считаю, что если вы пользуетесь кэшбэком и вам это нравится, то я думаю, кэшбэк в криптовалюте, она так же сама наберет свою популярность. И такой проект, который уже работает, который уже как минимум рекламируется в NBA, я считаю... У него как минимум есть шансы на жизнь и потенциально он тоже может дать большие иксы. Давайте глянем вот на график. Смотрите, он здесь был в стадии накоплений практически 3 года. Можете представить? Но кто здесь его набирал, смотрите, какое вознаграждение. Вознаграждение было 3 года вы ждали и буквально за месяц 3340%. Как вам? я считаю это отличная была инвестиция поэтому здесь в зоне интереса для меня если он сюда вернется а это 1 цент я его с и ногами буду отрывать и выкупать здесь сейчас у меня этой монеты нет я хочу подождать увидеть может будет коррекция сюда к 2 центам если будет здесь потихонечку начну набирать ну а если на свободный долгосрок какую-то копилку как у меня то скорее всего на малую часть я готов уже взять попробовать и по рынку цели очень большие как минимум перехай ну и дальше естественно со временем обновление хаев и полет дальше как мы любим потому что в крипте реально пределов каких-то нет вот такие три монетки друзья на сегодня я вам собрал пишите в комментариях как вам эти монеты э, готовы ли вы приобрести какую-то из них может все вместе не забывайте как всегда я даю Информации больше в Телеграм-канале, поэтому подписывайтесь туда. Розыгрыши и условия будут тоже в Телеграм-канале. Не забывайте подписываться на YouTube-канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. На этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.